Привет, пенсионеры! Меня зовут Леонид, мне скоро 62 года, я живу на берегу Балтийского моря, в маленьком рыбацком поселке Пионерский. И ну, вы знаете, что такое пенсия, так вот моя всего 165 долларов, вот так мое любимое государство меня оценило. Но э, есть такая бизнес-система Forsage Info в интернете, и меня научили ну, работать на этой системе. Мой бизнес сегодня в 57 странах мира и доход от полутора до двух тысяч долларов в неделю. И мне это нравится. Поэтому, если есть у кого-то проблемы с деньгами, там внизу под видео есть кнопочка синенькая. Нажимайте ее, написано «Узнать больше». Введите имя, фамилию и мы вам покажем, что нужно делать. Ну и до встречи там. Желаю вам удачи, все, пока.